Хо-хо-хо-хо-хо! Здорово, пацаны! Здорово, здорово, здорово! 31 декабря 2021 года. 23 часа 45 минут сейчас на Камчатке, а у вас сейчас несколько позже, потому что вы не на Камчатке. Но те, кто смотрит поближе, там, то у них, конечно же, другое время. Сейчас, когда вся страна ходит по магазинам, отсыпается, прибирается, режет на Новый год салаты. Камчатка уже вот-вот через 15 минут встретит Новый год и стартанет в 2022 год. Прикинь, как это классно. И вот я сегодня, короче, прибирался-прибирался и нашел у себя дома такую книжку, старый комикс «Хранители». Читал ее миллиард раз и подумал, что пора от нее избавиться. Мне, честно, тяжело с ней расставаться, книжка очень классная, фильм я смотрел кучу раз, есть режиссерская версия, есть не режиссерская версия, а вот есть еще вот такой комикс. Это очень крутая книга, и я хочу с ней расстаться в следующем году, хочу подогнать ее кому-нибудь из вас. Но я не знаю, как это делается, потому что я не ютубер, и я никогда не создавал эти ютуберские конкурсы, гибервей, или как это. Потом он называется сейчас по-модному. Подскажите, пожалуйста, как это делается. Возможно, будет достаточно просто какого-нибудь комментария, что вы там на, в комменте напишите: Димон, подгони, комикс, там с Новым годом тебя, и бла-бла-бла, все такое. И я потом скачаю какой-нибудь специальный софт или на сайте там по какой-нибудь по ссылке просто там закину и в софт выберет в рандомном порядке комментарий. И к этому человеку отправится этот замечательный комикс. Я тебе его подпишу. Все транспортные расходы возьму на себя. Конечно же, с Камчатки, чтобы ты понимал, это капец, как недешево. Первым классом тебе полетит. Книжка увесистая, во-первых. Здесь сколько-то 800 тысяч страниц. Лежать она сейчас будет вот здесь под этой елкой рядом с шампанским. Короче, пиши коммент. И книжка в следующем году отправится тебе 11-12 января, когда там все выйдут на работу. Я сделаю запилю еще один видос, возможно, это будет вообще в прямом эфире, где-нибудь в инстаграме или где-нибудь еще, пока не придумал Короче, выберем победителя и книжка отправится к нему Мне даже будет прикольно, если ты будешь в Камчатке, я тебе подвезу ее прямо на адрес, короче, <laughs> будет вообще классно Вот, все, книжка-хранитель, про нее рассказал Так, а сейчас я хочу, чтобы ты спокойненько, сейчас у вас там сколько день, вечерочком проводил старый, старый Новый год, странное, да, словосочетание Сосредоточился и подвел итоги уходящего года. А, настроился на будущее 2022 год. Подумал, что ты не сделал в этом году. Подумал, какие у тебя незаконченные проекты, не дай бог, остались в этом году. Потому что переносить проект на следующий год, это просто ужасно. Я так никогда не делал. Желаю тебе в этом году, чтобы ты все закончил. Чтобы в следующем году у тебя было быстрее, чем в этом году. Больше творческих проектов. Больше монтируй, больше снимай, больше учись. Не надо давать себе в этом плане слабину. Больше работай, больше работы над собой. А, Делай из жизни своего качества, не говорю какой-то сейчас успешный успех продаю какой-то короче, друг, я очень рад, что у нас собралось такое э, творческое комьюнити, многие из вас пишут мне э, в инстаграм, в директ, вконтакте, вконтакте я редко отвечаю, в инстаграме чуть-чуть чаще кто-то мне лупит в ватсап, и я уже с многими из вас знаком Даже с некоторыми я уже хочу встретиться Это очень приятно Вообще канал на самом деле Входит в какую-то тоже другую такую, в Другой такой этап что ли Когда мы уже типа сближаемся Кто со мной начинал С самого начала канала Так, все, пиши комментарий А мне сейчас нужно закончить это видео Для того, чтобы успеть его выложить на канал Залить с нашим камчатским интернетом Я буду минимум монтажа здесь использовать Просто наложу какой-нибудь новогодний трэп Какой-нибудь альтернативный хип-хоп И последний раз Пролистаю картинки в своей любимой книжке И буду ждать твои комментарии Когда ты а, напишешь их И мы скорее разыграем И я быстрее отправлю ее Посылки, это очень классно Посылки, посылки Посылки, посылки Все, друг, увидимся в 2022 году Пока